Такое значит, захожу в игру и сразу вылетаю. Нужно играть 2 на 2. Да, это уже 2 на 2. Симплесом Макс Риск. Так, у нас есть не сообщение, получаем награды, какие-то подводные получаем. И хуру, видно, что получить быстрое сообщение, почитаем. Нет письма. А, я не успел даже я там что-то другое. Ладно. Раньше было 3 на 3, значит тут у нас без клана Кто чувствовал, кто играет без клана скорее всего, Робот вот кстати будущее кстати будущем будет нечего попробовать да сейчас мы находимся в 2000-м мире конечно сейчас 2020 год ну вот даже 2021 год там порнуть с И все все 2000 год потом будет 3000 4000 и до конца а да, почему это? Ну, что сказать? 2000 год, говорят, что мы приумножаем. Приумножаем, ну, что-то такое полезное. А что именно? Ну, нам нужно, например, вскрыть, что у вас не стало. Это надо приумножить. от того, как у тебя есть ролики. Приумножаем, сейчас куча роликов записи. А вот, видите, так скажем, третий тысячный бот и они будут трансформировать типа того наше знание а вот не знаю чего нибудь трансформировать ну что мы охраняем ждем когда там уже нападут тоже строй казан давай нападут прикроем как-нибудь и строим второй казармский проверим, как дела точку хоть не заняли строим что не что же здесь, в принципе, можно, А за двигаем давайте сначала сейчас у меня вот здесь тоже не знаю вырвет или не вырвет будет но ну, ладно подождем посмотрим а, -а, -а сова я так и знал видео собака жара ночь значит скоро будет нападать на нас я уже орды уже, ордой уже идет скоро, я чувствую как будет на не закроем нас пожалуйста он сау запустил он видит ну, мишка мешка чтобы не собой там как-то нормально он сау запускают здесь сова О, лом стал пожалуйста проверим проверим сау иха он увидит наш прыжочек напарник все покажите Тоже заметили нас, слушайте. Окей, какую-то пушку приготовил. Давайте ганн спускаем на всякий случай. Нам тоже не полида, запускаем стрелку. войска отступать. Сова, сова, сова, всегда к нам. То чувство, что реально враг Ты знает. Свава к нам, ва-а-а! -а -а. Сава, го к нам! Мне будет хорошо, что ты есть. Вай, саван, едим. Хватит Старуй Савук, что ли? О, саван, Ля, Лева. Сюда давай. Привет, там Стамп, отличная унижает. Одет, Сава. Ускоряем, потому а что куча времени потратить. Скорее всего, они уже будут откладывать нас. Здесь, пробу, здесь, здесь. Так, строим. здесь строим, герой здесь, строим, прогул. Всё, прикрывай нас, Ван. радиус поможет нам, а, Кстати, Стать, может быть, где-то на моточку построить. Я бы здесь. Война. Я не знаю, оба блядь. Построим Драк находится. Ладно, Сава. Сюда идти. Так, будет работать. Сава, пожалуйста. Проверяй. Тут то в рай, да ну тебя. Йоу, бро, меня атакует. Меня на меня атакуют дайте сам справится, пока что тоже будет справляться, как пить. Блин. Давай, ма заканчивай с этим. Сейчас к нам придут не будет больно. Давай, замок. Не, ну, жёстко, не туда сюда, туда сюда ходят. Чё за? Вот. Армия, давайте. то да он не всегда еще. У меня вот э, дело в том, что не хватает маны кому кто вам сказал идти но майгаться у нас еще нет тысяч, кстати чувачок тоже напишет о всех кто сюда, кто сюда, сюда идите. Вот тут давайте. Теперь. кстати Бражи здесь. Вола, они здесь. Враги здесь. О май гад, что ты провалился? Провалился. Борова браж наш. Солточку давай. Солка будет четко. Як можно помочь? У меня тут два войска, я понял. Закланцы, кланцами а, Вы не думали головой? Блин. Специально что ли? А кто тут делать, а? да, Так не честно. Сава посещаемся. А себя куда -то. Черт. Нам крышка. Тоже крышка ну друзья я не знаю у кого черта блин ну крышка они еще атакуют о май гад я не знаю блин как как он это делает не решим пожа помогите нам поможешь пожалуйста спасибо помоги нам не будет рано твою ж дивизию тебя не мало тебе мало да друзья я не знаю какого черта блин, офигели офигеть чувак ты ч тут спишь а у него просто пану я ну логично что нужно сначала напарника убрать. давай посмотрим нашу статистику напарника ага не планиру очень дело он бездушный а кто еще клан часики тоже часики так, вижу кучу первого уровня. Там вообще новичок, слушайте. Тут второго, а тут первого. Тут Йоу, не хочу такого базу. Он всегда первого уровня носит. Почему такие игроки ко мне лазят? первый уровень. Он что-нибудь мои ролики? Что он происходит? Там что -нибудь? Отлично. Друзья, ну я знаю, что. Кто так делает, тот странный человек. Первого уровня. Смешно просто. Ладно. Вам украшение украшение палача, а участие не единственное. Ну давайте изучим давайте. Значит, Я стал этим палачом. Первая часть. Я не хочу, хочу кузнеца. Не сам Очень сам ролик, уроки, поэтому сдался. Всем удачи, пока.